Здравствуйте, приехали из Ростова на дону За пятый раз. Получаем автомобили КАМАЗ. Встречаю застеприимно. все хорошо. Большое спасибо Ренату. Всем доброго дня.